У меня уже нет, но вы их видите. И у тебя прям воображение там воспаляется и уплывает рисовать какую-то драму, которая произошла при том, когда было общество, которое могло создавать какие-то большие вещи, а потом его не стало. Но кроме туристов с разыгравшимся воображением есть еще ребята, которые э, изучают профессионально то, почему этих обществ сейчас нету, это археологи. И за последние десятилетия у археологов появилось. Множество таких новых штучек, которые позволили узнать много чего об историях того, как там, где люди были, их уже есть. Это радиоуглеродная додировка, это додировка по древесным кольцам, это изотопный анализ домных обложений, полинологические керны и много еще чего другого, что позволяет узнать то, что раньше было под покровом тайм. Значит, почему падают цивилизации? В основном это такие естественные причины, как землетрясение, изменение климата, засухи эпидемии и завоевание. Но есть цивилизации, которые исчезли и без помощи всех этих вещей, то есть благодаря своим собственным решениям. Вот это уже интересно. Об этом и будет наша лекция. Но для начала, что расскажет нам о таких сценариях экономика. В экономике есть такое понятие, как э, трагедия общинного поля. Э, также известная, как трагедия общих ресурсов. А, суть этой модели в том, что существует некое гипотетическое поле, на котором фермеры выпасают скобус. И на нем есть определенное количество травы. А, это, это количество травы, оно ограничено во времени, то есть есть определенное количество, которое можно съедать каждый день, и ее количество не уменьшится. И оно называется экологической несущей емкостью ниши. Запомните этот термин, он должен. Вот. Если же животных становится больше и нагрузка превышает эту емкость экологической ниже, то еды всем начинает не хватать, трава не успевает отрастать, ее вытаптывают, животные болеют, дальше начинается эрозия почвы и все умирают. А, сейчас, такое, сейчас тот же сценарий происходит в океанах с общей рыбой, а, такой же сценарий происходит в общих лесах, которые вырубают. А, а, в 2006 году за исследование этой проблемы Элеонор а, Остров получила Нобелевскую премию. Вот, так что это серьезная вещь. Но если подумать, то... Да, Тут есть социалисты. Вот. Первому социалисту первое, что придет в голову, это сказать, что типа, да ладно, в реальной жизни такого не будет. Люди, же они не глупые, они могут взять, собраться между собой там, договориться, организовать себе совет и сказать, что там вот, не больше шести коров на ферму, и все. И больше поле не будет съеденным, и все же будут дальше счастливы. И ему каждый капиталист ответит, что типа, да нет, все не так, надо просто взять, поделить поле на частные участки, и пусть каждый выпасает столько, сколько сможет, и дальше рынок сделает все дела. Ну и там в этой работе Леонор Ростом было несколько менее очевидных решений, и после этого кажется, что ну типа, решение проблемы очевидно, в реальной жизни такого не могло произойти. И вот теперь вспомним про наших ребят-археологов. Остров Паски. А, на нем есть такие большие каменные головы, которые называются Муаи. Они стоят на еще больших каменных платформах, которые называются Аху. И это все построили местные индейцы. Были, конечно, ученые, которые пытались доказать, что это не так, это все инопланетяне, но, в общем, археологи бдят и они смогли с помощью определенных методов, выше упомянутых, выяснить историю этого острова. Итак, колонизирован он был э, где-то между 4 и 9 веком нашей эры, полинузийцем. А, и это был остров, он был покрыт лесами на момент колонизации. И э, что интересно, его колонизирующие его индейцы быстро распались на несколько племен, но они между собой не воевали. А, они сосуществовали с собой мирно, обмениваясь ресурсами, там кто-то добывал еду, кто-то добывал. Камень, кто-то что-то клепал из дерева. Но между этими племенами возникла конкуренция по постройке вот этих вот больших каменных голов. И технология постройки этих больших каменных голов, она, она была очень деревозатратной. Они использовали спиленные стволы деревьев, чтобы из них выкладывать некое подобие рельс, и там, человек 40-50 за веревки из канатной коры а, тащили эти деревья, работая синхронно, как грибцы на вот. И так они перемещали эти огромные а, статуи, их вес от 35 до 55 тонн. Это как довольно большие лодки египетских пирамид. А, но проблема в том, что в результате этой конкуренции лес на острове начал быстро заканчиваться. И с этим был связан ряд проблем, потому что лес он защищал почву на острове от эрозии. То есть он, он был сам по себе источником еды, потому что там росли пальмы, с которых, арики с которых можно было кушать. И из этих больших пальм также делали каноэ, на которых плавали, плавали и ловили рыбу, там дельфинов в океане. И постепенно, но постепенно лес заканчивался в этой бездумной конкуренции, и в итоге, к 1500, 1600 году лес на острове закончился совсем, они срубили последнее дерево. И последствия этого, конечно же, были довольно плохие, потому что Началась эрозия почв, соответственно, сельское хозяйство стало менее продуктивным из-за того, что меньше еды, нет еды из леса, меньше еды из сельского хозяйства, возрастает возрастала пищевая нагрузка на морских обитателей вокруг. А морских обитателей, естественно, не выдержали такой нагрузки, они тоже закончились. И... Ну да, и дальше начался голод, каннибализм, войны. После чего, к открытию этого острова европейцами, в 1650 году, то есть через 50 лет после того, как срубили последнее дерево, население острова сократилось в 15 раз. Вот это, кстати, каменные головы с, реконстру... с реконструкцией полного оздобления. Вот эти вот штуки из красного вулканического камня, называются Пукаву. Их восстанавливали археологи. Но сам сценарий э, того, как вылетает одно единственное звено экологической ниши, то бишь лес, и это тянет за собой истощение всех остальных экологических ниш, что в итоге приводит к упадку цивилизации, которая э, занимала эту среду. А, запомните этот сценарий, мы к нему будем возвращаться еще часто. Не знаю, для экономии времени предлагаю его называть сценарием белого пушного лиса, у этого правильной ассоциации. А, дальше. Острова Питка. А, есть такой архипелаг островов опять-таки в Полинезии и он, они были заселены в 800 а, году нашей эры, а, тоже полинезийцами. Значит, три основных острова этого архипелага это Питкерн, Хендерсон и Мангарева, которые на этой карте нету, но она будет приблизительно как вот этот поток только в три раза больше и там посередине еще несколько вулканов. Вот. Самый большой остров, который был заселен первым, это Мангарева. И этом, на этом острове было достаточно зелени, чтобы там можно было вести сельское хозяйство. Там росло достаточно деревьев, источники пресной воды, но у него был один критический недостаток. На этом острове не было твердых пород камней. Ну, для сравнения это приблизительно, как если бы у нас там, в стране для современной очередь у нас бы не было железа. Без него жить там туго, там нельзя делать какие-то там скребки, ножи, долота, и без этого всего жизнь тяжела. К счастью, за 400 морских лет оттуда был вот такой вот остров Питкер. Это полностью вулканический остров, на нем практически нет плоских территорий, на которых можно что-то там разделывать. У него очень крутые берега, вокруг которых нет коралловых римхов, на которых можно ловить рыбу, источников пресной воды на нем мало. Но там есть мелкозернистый базар, который твердая порода, и вулканическое стекло, которое тоже твердая порода, которое валяется прямо на поверхность. И значит, его переселенцы с Мангаревы колонизировали, основали там небольшое поселение, на котором выживала где-то сотня людей, которые отгружали постоянно твердые камни на Мангареву, а с Мангаревой туда завозили их. И третий остров, который тоже находится примерно за 200 морских миль, это Хендерсон. На нем критически важных ресурсов особо нету, но это коралловый атул, который сам по себе поднялся над, над землей. И вокруг него очень много коралловых гифов, и прямо они доходят до прибрежной зоны и плавно переходят в бед. Там полно легкодоступных легко омаров, крабов, рыбы. На нем была огромная колония морских птиц, и на его берегах размножались зеленые черепахи, которых там можно было найти в любое время. Но если грубо описать, то это в итоге остров, основной остров для жизни – остров ферма, остров каменоломня, кузня и ресторан. И между этими островами была постоянно торговля. И естественно, от этой торговли больше всего получали э, профитом те, кто владел лодкой. И, соответственно, индейцы, ушлы э, полинезийцы э, разделились на несколько там, конкурирующих фракций, каждая из которых наращивала свой торговый флот, пока на мангариле не закончилось дерево. А дальше все тот же сценарий, а, с, который, имеющий кодовое название белый кушнолис, когда заканчивается дерево, а, больше нагрузки на прибрежные воды, эрозия поч, а, есть нечего, но что хуже того, а, со временем канои, которые они построили, они тоже пришли в удобность, чего, и, а новые построить нечего. Монгарева перестала вести торговли с островами Хендерсон и Питкерн. И когда их открыли европейцы в 1797 году, там уже ну, у них были только плуты из мелкого кустаника, которые можно построить. А вот на островах Питкерн и Хендерсон нашли только скелеты первого поселенца. Потому что это были острова, которые были тотально не приспособлены для самостоятельной жизни. И там те 100 с небольшим людей населения, которые там были, они поддерживались искусственно за счет торговли с мангаринами. Это очень интересный пример а, с точки зрения того, как взаимозависимые общества могут рушиться, если один там, ключевой торговый хаб а, по каким-то причинам не сможет выполнять свои действия. Ладно, острова островами перенесемся на континентальную Америку. Да, вот эта вот вулканическая пещера на Питкерне, вот там весь остров приблизительно вот так выглядит. Это руины столицы цивилизации Анастази В данном случае это фундамент шестиэтажного квартала. Вот, то есть там, на этих всем были здания в шесть этажей высотой, и они занимали территорию каньона Чах. Это где-то на границе Мексики и Соединенных Штатов. Штатах. А, вот, значит, первое, первые поселения в этом районе появились в районе первого года нашей эры, то есть в самом начале, а, их упадок приходится на ровно 1117 год. Вот. И а, у этой цивилизации было целое... Три типа земледелия, которые приспосабливали его к окружающим условиям. Потому что там был нестойкий климат, а там засухи и дожди менялись циклами. Причем они по-разному менялись над разными районами. И там было три типа земледелия, которые базировались на сборе дождевой воды, а на сборе воды, из, которая стекала с горных ручек, и на использовании грунтовой воды. И у индейцев на была интересная система обмена пищевыми ресурсами. Значит, Поскольку климат в разных областях вокруг этого каньона Чака был нестабилен, у них было много таких фермерских поселений а, в разных концах этого каньона, они все сходили с такими дорогами в столицу по планетам, где проживала их элита. И значит, столица собирала в виде налогов часть еды, и перераспределяла эту еду а, в пользу тех городов, у которых а, выдался неурожай вот. И эта система функционировала больше тысячи лет, так довольно неплохо. Но а, к 1100 году начались проблемы, потому что начал меняться климат и за чередой дождливых лет последовала череда гораздо более засушливых лет, чем до этого. Значит, что, Какой эффект это произвело? Во время дождливого периода урожай во всех городах метрополии, так сказать, они были выше, и в них выросло население. Это цикл несколько десятков лет. То есть население выросло, и из-за этого во всех городах метрополии одновременно а, голод с возросшим населением, а, столице, столица никому еду не хочет выдавать, начинаются грабежи, ну и дальше все по известному сценарию, где а, войны, голод, каннибализм. А, да. Бел, белый полярный лист может вам постучаться, даже если вы живете в очень жарком регионе. Дальше. А, следующая цивилизация их соседи это... А, это, это столица. Храмовый квартал этих Анасази. А вот это цивилизация Майя. К концу первого века оценивается, что у цивилизации Майя было около пяти городов с населением более 10 тысяч человек. В Европе к концу первого века не было ни одного города с населением более 10 тысяч человек. Вот. В общем, цивили... Пиковое население всей этой империи майя оценивается в порядка 40 миллионов человек, ну и занимали они довольно большую территорию, там практически всю современную, Гондурас, Панаму, Эквадор. Да. И еще у майя было несколько похожих черт с нашей Киевской Русь. Во-первых. Они никогда, ну, практически никогда за свою историю, они не были единым государством. Это была куча городов, которые постоянно бессмысленно и беспощадно между собой воевали. У них также не было колеса, у них не было пьючных животных, и из-за этого все военные припасы надо было э, таскать на спине грузчиков, которые нанимали для солдат, что превращало военную логическую просто в какой-то ад. Но они все равно продолжали между собой воевать. упорные ребята. А, и еще у них есть одна близкая черта с нашей трипольской культурой, а именно подсечно-огневой метод земледелия. Если вы вдруг собираетесь основывать свою цивилизацию, не используйте этот метод земледелия, это ничем хорошим для вас не закончится. А, потому что подсечно-огневой метод земледелия, он очень сильно истощает почву, а, и города майя, они столкнулись с этим, ну вот, к... к все к тому же к концу а, 80 го году. году нашей эры города майя постепенно находили себя в окружении опустыненных земель и больше они себя содержать не могли. И дальше. Гренландия. Мое любимое место, серьезно. Гренландия это очень бесстепривное место. О. Значит, на данный момент там раскопано 5 цивилиза... Извините, 6 цивилизаций а 5 из которых вымерли в попытках ее колонизировать. Вот. На севере Гренландии там найдено две цивилизации, Значит, им пока что даже не дали имени, потому что там очень холодно, чтобы проводить раскопки. Они просто называются Independence 1 которая там существовала с 2400 по 1300 год до нашей эры. И Independence 2 с 800 года до нашей эры до 1 года нашей эры. Названы они в честь корабля, на котором туда приплывала археологическая экспедиция. Дальше. Это только север Гренландии. На юге Гренландии была известна саккакская культура с 2500 года до нашей эры по 800 год до нашей эры. И Дорсетская культура с 700 года до нашей эры по 200 год до нашей эры. О, и они тоже не смогли. Но, конечно, самая эпичная попытка колонизировать, более того, самое последнее, ее предприняли викинги. Кстати, они никогда не носили рогатый шлемов Да, значит, викинги все делают эпично. Серьезно. История колонизации, легенда, по которой была колонизирована Гренландия, это просто что-то с чем. -то. Значит, по легенде, ее колонизировал Эрик Рыжий, тот самый, который открыл Америку. И произошло это следующим образом. Он приплыл в Америку, мгновенно перессорился со всем местным населением. А местного населения в Америке было много, и у них были луки. И в общем им пришлось оттуда срочно уплывать, иначе бы их там всех застрелили из лука. Но, в общем, не понравилась река Америка, и он решил, он сделал поселение в Исландии и Гренландии. И в Исландии первое, чем занялись викинги, это сожгли весь лес, под пастбище. Вот. Мы же викинги, мы можем. Вот. После этого э, викинги, гренландские викинги, они были очень верны культурным традициям Европы. А, с животноводством, а, которое викинги принесли с собой в Гренландию, они сохраняли а, все традиции животноводства в Норвегии, при том, что они были в совершенно других условиях. Они самый большой приоритет отдавали коровам, которые там полгода пасутся, а полгода их нужно сеном кормить. И вот те полгода, которые они могут пастись, потому что в Гренландии там зеленый период всего 6 месяцев, а остальное все зима. Викинги были в пределе, они готовили сено для коров. Вот. Лучше приспособлены к условиям Гренландии овцы и козы, у викингов пользовались меньшей популярностью, потому что корова это круто. Потому что так было в Норвегии. Да, значит лес в самой биладе они сожгли, но за деревом могли плав... плавали на остров Ньюфаундленд. За деревом они, соответственно, могли плавать только в теплое время года, тогда же, когда им нужно заготавливать сено для коров, потому что в остальное время там была куча айсбергов и не проплыть. Сжигание ясно им еще укнулось тем фактом, что если твой дракар вдруг попадает в бурю и ломается, то чтобы построить новый, тебе нужно, нужно дерево, чтобы получить которое, тебе нужно на, на дракаре сплавать в Ньюфаундленд за деревом. В общем, это не те ребята, которые искали легких путей. Да. И самое веселое. В 13 веке на острове Ньюфо, на в Гренландию начинают проникать с Ньюфаундленда Инуиты. Это такие американские чукчи, вот, которые за ним жили в основном морской охотой. А, как ни странно, это единственная цивилизация, которая в Гренландии живет до сих пор. Вот, то есть, Как вы можете понять, они были довольно хорошо приспособлены э, к выживанию в суровых условиях. Но и викинги могли бы у них, кстати, чему-то поучиться. Но это же викинги. А, все что... В викинских летописях упоминается о инуитах, они их называют скрелингами. Это с норвежского переводится примерно как «недочеловек». И если скреллинга порезать мечом, то он заживает очень быстро. Вот. Из этих записей можно некоторые выводы сделать о взаимоотношениях гринландских викингов и инуитов. Ну и, соответственно, это тоже не принесло ничего хорошего, Хотя могло бы быть, время от времени они все-таки торговали и обменивались, как показали археологические находки. Но это было не так. Берем этого человека, который вообще из компьютерной игры, который не имеет никакого отношения. Вот вам руины фермы Гардерики. Дальше. Викинги были реально верны европейским традициям. Когда... Норвегия приняла христианство в 13 веке, а гренландские викинги тоже приняли христианство. У них даже был свой епископ в Гренландии. Вот. И к ним там плавали торговые корабли, они вели торговлю с Европой. А основные товары, которые они себе привозили, это была церковная утварь, украшения и европейская одежда от кутю. Это, естественно, викингам было нужнее, чем железо и дерево. Потому что они викинги, они могут. Вот. Ну и, в общем, завершилась эта 450-летняя, кстати, история. Они в этих условиях прожили дольше, а, чем, например, существует Соединенные Штаты в свою истории. А, завершилась эта история просто серии холодных лет, когда лето было еще меньше, чем эти 6 месяцев. А зима была дольше, соответственно, они не доедали. В итоге крайние фермы за эти несколько холодных лет просто опустили. Оттуда народ переселился к центральным фермам. Там еды на всех не хватало. Ну и дальше вот белый пушной полярный лист пришел именно туда, где ему наконец-то самое место. Он там действительно обитает. Вот. А, что самое интересное. Даже под страхом голодной смерти викинги оставались верными своей традиции. Эрик Рыжий за 4,5 сотни лет до этих событий, он траванулся рыбой и своим потомкам он завещал не есть рыбу. Рыбы было полно в Гринландских речках и в Ледовитом океане вокруг. Ее в принципе тоже можно было наловить хоть с берега. Но под страхом голодной смерти викинги все равно не начали есть рыбу. Вот, Да, они умерли от вот, на этом закончилась история миланских викингов и от них остались только Хэр. Вот. Но, в общем, как мы можем понять из этого всего, для того, чтобы вот этот вот мир, который есть вокруг нас, чтобы он просто вот так как и перестал существовать, для этого не нужны какие-то катаклизмы из голливудских блокбастеров. Для этого достаточно просто наших действий, которые имеют за собой постепенно накапливающиеся последствия, которые медленно точат экологические ниши, которые в один прекрасный момент просто вылетают, а дальше эффект домино, и от цивилизации остаются вот такие вот эпичные камни. Кстати, вы задумывались, будет ли кто-то вот так дальше в будущем смотреть на остатки наших небоскребов и торговых центров? А дальше должна была бы быть статистика про Исчезновение лесов, про подъем уровня Мирового океана, про глобальное потепление, про а, деградацию почв, про темпы роста раковых заболеваний в Китае. Но проблема в том, что это все бесполезно. Это все не работает. Потому что наш мозг сформирован таким образом, что факты и статистика и цифры, это все дает нам только мысли. Но мы все еще действуем на эмоции. И факты, и цифры — это не что-то, что вызывает у нас эмоции. Это делает нас крайне плохо приспособленными к угрозам, которые наступают по чуть-чуть. То есть на уровне действий там, глобально, человечества в целом, оно не сильно далеко ушло от той лягушки, которую можно кинуть в холодную воду, поставить на медленный огонь, и она сварится. А если ее кинуть в кипяток, она сразу же оттуда выпрыгнет, потому что горячо ошпаривается. Вот. Это делает нас очень уязвимыми перед такими проблемами, как глобальное потепление. Эта штука реально может нас убить. И мы реально плохо приспособлены к тому, чтобы с ним бороться. Ну, в принципе, что тут еще можно добавить. Что делать? Сокращать потребление. Это то, что нам придется делать в любом случае, чтобы выжить. Все люди будут на планете будут жить так, как живут там, самые развитые страны мира, то есть там Евросоюз, сейчас уже Китай, Соединенные Штаты. Нам не хватит экологической емкости и пяти земель. У нас есть всего лишь одна. И она постепенно вышится. Ну, в принципе, не все так ужасно. В последние годы там возникает тренд на экологию, и реально много комп компаний, частных, транснациональных комп корпораций и правительств, они предпринимают усилия в том, чтобы уменьшить урон среди. И на самом деле на каждый из названных примеров падения цивилизации можно найти контрпример, где люди в аналогичных условиях смогли все-таки принять нужные решения и выжить. С обезлесиванием сталкивались Япония и Германия, и они смогли с помощью государственного регулирования это остановить, выпустить анархисты. С потерей поч на острове сталкивалась остров Тикопия, и они все-таки смогли построить у себя эффективную фермерскую систему и выжить. Ну и Исландия, как бы просто поменяв свою систему земледелия и поменяв свои привычки к поведению сельского хозяйства и скота, они смогли выжить в тех же условиях, в которых гренландцы не смогли выжить. Поэтому давайте что-то делать, пока не поздно. Спасибо. Вопросы? Сказав, что их, цивилизация рухнула ровно в 1617 году. Это из-за уникальности географии. Дело в том, что в этом каньоне Чаку там живут такие древесные крысы, которые копают очень глубокие нор. И они тащат к себе много всякого клана туда. Ну, точнее, тащили, пока не вымерли. Но для археологов это просто как капсулы времени. И придачу к всем вот этим вот методам датировки археологи смогли по вот этим вот крысиным нормам определить, что разграбление столицы, Пуэглобонита, оно приходится именно на 1117 год. Вот. Очень по этим Да. Ну, серьезно, вот, короче, вот, книга «Коллапс» Джареда да у него там в конце есть ссылки на конкретные исследования и вот да, норы древесных крис, они вот это позволили установить. Просто, чтобы датировать делать что-то с источностью до года, мы в Европе с трудом датируем что-то с источностью до года за счет относительности событий. У нас есть письменные источники, и все она говорит. 33 дней, год после того, как был большой там, пожар, или там, большой 9-10, мы это знаем. Если у нас нет письменных источников, от чего мы считали этих крыс. Но это, там, не там комплекс из письменных источников крыс, древесных этих, коры и всего вместе. Ну, то есть именно в этом случае там можно определить точно. Вот. А, на нем выжили? Я же говорил, его открыли эти европейцы. И у них уже не было каноэ, у них были плоты. А, значит, ну, конечно, с плотами им было не так хорошо жить. Как, при кон... э, как с каноэ, э, там вымерло только остров, острова Питкерных Хендерсон. На Мангареле осталась небольшая популяция там, которая сократилась где-то на треть относительно периода прорастания.